Садись. Ага. Артема около менял сюда сваешься. Тём, усаживайся. Садись, Тём. Девочка. Сушечку. Алла Яковно, прикрой, пожалуйста, двери, чтобы то, что топим еще, еще не отключать на колени. Не, знаю. День. не, купил батарейки к себе нормально. Стоило на болельщику уйти, этот аппарат будет. Скажу. Потому что лучше не стоит. Веселые овощи. Что у нас так равно привезли? Еще раньше хотел. даже. 20 минут попадания. А чем Тоже не люблю вот это на выступающих на тех поднимать, на детей опускать. Они буду, его не поднимать, не опускать. Буду снимать в стиле 20-х годов снизу, чтобы показать величие человека. Час на такую съемку, особенно свадебные операторы приют и говорят, что ты мозг ты снимаешь? снимаешь. Показать работу Эйдзиштейна. Садкий оператор типа Дяченко. <свят> <свят> снимает свадьбу, что такое? Снимает. Очень дорого, да. Эксклюзивно. Эксклюзивно. Как это он сам думает? Своей... Каждый знает свое место. Каждый знает свое место. свое место. свое место, Мосим было чатлым и спевать и цеплять. Пришла, там даренка пришла, прошия локошка ку и коленку гойку. Ищи ягоджи и годжи. Полифы такого построя, ноголодников. Через улицы, дворы, и лучше продукты, Все и все целоестенное дары. на вас тут Я искренне рад здесь присутствовать. Знаете, я вот, ну, объезжаем 4 детских сада в городе, да, ну, все детские сады разные, и дети у них разные. Но вот этот детский сад, Красная Гвоздика, ваши дети выступают в общих городских праздниках. И казалось, бы почему. И мальчик, да, читает стихи, Казалось бы, почему? А теперь видно, когда вот с такого возраста, с маленького, да, и они выходят, и их воспитывают, и дают, и заставляют людей. делать. Значит, в этом детском саду, наверное, все нормально, Виктор Васильевич, возьмите на заметку, может быть, об делиться нужно будет. Ну что, всем желаю, наверное, мира, добра, и чтобы наши дети всегда были в тепле, в уюте, всегда мы, мы все, чужих детей не бывает, могли их оберегать, ливеть, сдавать им такое красивое и хорошее образование. Спасибо вам. уважаемые воспитатели, дорогие деточки, родители, гости праздника. Я вас всех поздравляю с праздником осени. Вы молодцы. У города Северск и у садика Красная Гвоздика есть будущее. Потому что здесь воспитывается замечательное и прекрасное наше будущее поколение. И это все благодаря вашим воспитательницам родителям, дедушкам и бабушкам, любите их, цените, будьте послушными, здоровенькими, радуйтесь жизни, а мы старшие всегда с вами рядом и будем делать все, чтобы вы были счастливы в будущем, потому что вы, наше будущее, опора и на вас будет дальше продолжаться жизнь и делаться великие дела. С праздником, дорогие детки, ну а на праздник принято проходить с подарками, поэтому деткам, сладкие конфеты, яблоки, а вашему воспитательному коллективу и детскому садику, имфу. <свес> <Криво, криво. свес> Уважаемый Дмитрий Алексеевич, разрешите от всего нашего коллектива выразить вам огромную признательность и благодарность за вашу активную жизненную позицию. Мы знаем, что вы очень много делаете добрых дел для общественности. И это неоценимо. Вашему фонду развития, процветания. А вам, конечно, здоровья, для жизненных сил, энергии. Мы вас любим и уважаем. Спасибо, спасибо. Я... сторочке нашим клавиатом. А чи не бачили, мама, вы мои гуси? А какие на твои гуси? Беленки та сиренки. Бачили, бачили. Они щойно были тут, да десь поделися. А чогось все мои люди аж на ярмарок забрели. Руся, дякую, пугалость. Мой гуна играет из мира, как старый гуся. Играет <laughs>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 И а нашей игропаде, и <соцентричные> детским <поддавки> на сотрудникам... <соцентричные> <соцентричные> И пилу бываем. А ты господиня? Господиня.